Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня среда, 26 июля. И, как всегда, уже по доброй традиции, в этот день у нас беседа в студии, гость в студии, доктор Айбек Изатов. И мы сегодня поговорим, естественно, о здоровье. Предыдущие несколько программ были посвящены тибетскому трактату э, «Целительство Джуд Ши». Э, ну, Айбек, э, во-первых, здравствуй. Здравствуй, Миша. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну, э, просмотров много у нас на YouTube и много также э, отзывов. Но э, люди спрашивают о том, что действительно, во-первых, для восприятия трактат достаточно сложный. Э, очень много терминов, очень много э, и слов, которые совершенно непонятны. Э, поэтому вот давай мы сегодня проведем программу, по-простому, так сказать, понятно, чтобы было всем. Чем проще, тем лучше, правильно? Э, ну... Существуют разные э, подходы к целительству, существует э, очень их много. Э, ну, вот я, допустим, могу выделить три всего лишь. То есть э, подход к целительству, э, как подходит э, к этому современная медицина, то есть физическое тело, э, подход к целительству, потому что болезнь зарождается, скажем, у нас э, в уме, и это энергетические наши тела, то есть в ауре, собственно говоря, видно, зарождающая болезнь и дальше третий вариант самый сложный вариант это кармический вариант то есть болезнь приходит за так сказать как справедливое ну что ли возмездие или реакция на какие-то совершенные проступки потому что если мы говорим о болезнях то это речь идет не о поступках а уже о проступках вот давай мы об этом поговорим. И, в общем-то, как человек должен подходить к себе с точки зрения здоровья. Потому что здоровье это ведь тоже бывает физическое здоровье, здоровье бывает эмоциональное, ментальное, здоровье бывает душевно-духовное. Поэтому, так сказать, с чего начинать? Вот ты человек, который не просто доктор, а ты человек еще, который много лет занимаешься восточными практиками. И к своим пациентам это именно и применяешь. То есть знания медицины на, э, в разных аспектах. Да, интересно, как ты говоришь. Действительно, в прошлой передачи у нас были неудачные, потому что я считаю, что это моя вина. Я неправильно подготовился. И не удивилась в другом времени, как более доступно объяснить значит, философию Джудши. Но, тем не менее, стараюсь, значит, э исправить свои ошибки. Дело в том, что неправильно сказал, что есть э три основных подхода в медицине. И э в альберсии это считается, значит, э первый подход – это божественный, второй подход – это, значит, человеческий, третий подход – это демонический. Значит, божественное, как ты правильно говоришь, это связано с кармой, и люди лечатся в основном э, мантрами и э, значит молитвами. Э, человеческий подход – это в основном лекарственный подход и подход э, значит, травами и диетой. А демонический подход – это, значит, э, когда вам начинают делать операции, реж, резать... Э, Тыкать иголки, это уже, так сказать, часть демонического подхода, и тоже связано с а, кармой, но а, можно еще разделить болезни на многие типы, значит, и подход к этим болезням тоже можно разделить на, на многие типы, и, значит, как мы уже упоминали, это есть люди нармостенники, гиперстеники, э, гипостеники, астеники, то есть пита вата капха, есть э, меланхолики, сангвиники, флегматики и э, холерики. Это делится уже в греческой медицине. Э, в зависимости, значит, от конституции, который принадлежит человек, он развивает определенные заболевания. Есть болезни богатых, есть болезни бедных. Кстати. Значит, люди, которые ну, получили большой стресс в жизни, люди, которые не удавшиеся значит, в своих планах, попавшие в фрустрации, тоже имеют определенные заболевания, которые, значит, можно связать с причиной бедности. Uh, есть uh, заболевания богатых, которые ну, реже встречаются, конечно. И я считаю, что значит, врач, настоящий врач должен uh, помогать в этом случае не только uh, своими значит, uh, специ специализированными процедурами и так далее. Я думаю, что ну, в, в древности врачи были а, как бы как наставники. Они а, помогали в бизнесе, чаще всего, одалживали деньги. Значит, а, они у них была такая необусловленная такая любовь к своим а, подопечным. И это были действительно врачи а, по призванию. Это, это не были врачи, чтобы ну, заработать деньги. Таких врачей, к сожалению, мало сейчас. И людям необходимо дать знание, которое является лекарством, с одной стороны. Потому что, зная, допустим, что ну, как лучше принимать воду, зная, с чем лучше принимать лекарства, зная, какая диета для человека значит, лечебная какая значит, патогенная это тоже знания и врач должен доносить эти знания значит, в виде индивидуальных бесед, лекций и в общем рваться в публику таких, таких врачей мало, кстати, осталось но есть есть, есть врачи, которые сами заболевают и лечат себя и понимают что чувствует больное значит заболев этим определенным заболеванием поэтому очень много значит самопожертвований в этом случае и мы, мы, кстати сейчас действительно люди ну, большой кризис действительно практически везде люди хотят люди хотят заработать чтобы прокормить детей семью не получается человек начинает болеть чаще всего это гепатиты язвы значит заболевания легких ну, я могу привести примеры вот того, что ты говоришь. А, то есть, как бы связь, она не прямая. Но я слушал как-то лекцию одного доктора, достаточно известного доктора э, российского, и он рассказывал такую историю. То есть, напрямую она как бы никак не связана с физическими проблемами у человека, но она передает как раз-таки э, ту связь, с тем что, законами можно сказать, которые человек нарушает законы. А, речь шла о том, что пришел на прием к этому доктору, пришел один человек и с жалобами на сердце. Mm. А, и его посмотрел доктор и начал ему задавать на его на первый взгляд какие-то странные вопросы. Он спрашивает: а кем вы работаете? Mm. А он говорит, доктор, ну я к вам пришел, у меня вот сердце, вы делаете анализы, делайте тесты и лечите, так сказать, меня. А он говорит, нет, вы вначале ответьте на вопрос. Он говорит, ну хорошо, отвечу. Я ночной сторож. Он говорит, а вы знаете, дорогой мой, что вы нарушаете закон. Он говорит, какой закон я нарушил? Он говорит, закон времени вы нарушили. Ночной сторож ночью, соответственно, должен э, бодрствовать. Он не должен спать ночью. А, существует закон времени то есть ночью надо спать вся природа ночью спит за исключением естественно хищников мы не хищники то есть солнце как так условно ложится спать вы нарушили этот закон поэтому соответственным образом у вас э, все идет не так и вы сегодня э, имеете проблемы с сердечно-сосудистой системой. я конечно вам выпишу какие-то там травы он выписал а доктор занимался Юрведой и занимается Юрведой. И он ему выписал, но он ему сказал: имейте в виду, если вы продолжите вот это ночное бодрствование, у вас будет, то есть это вам сигнал. У вас следующий сигнал, даром не пройдет, он может быть еще сильнее. Больной согласился со всем то, что ему сказал доктор, взял, так сказать, предписание, взял эти травы и пошел в Освояси. Через три месяца к нему поступил этот доктор, но уже он поступил с инфарктом. Когда его привели в чувство, и когда врач уже мог с ним беседовать, он ему сказал, больной, теперь вы понимаете, о чем шла речь в прошлый раз? Он говорит: доктор, я все понял, я буду искать новую работу, так, конечно, нельзя. Он говорит: Хорошо, значит, все, вы получили сигнал. Прошло еще какое-то время. К нему поступил опять тот же больной, но уже с инсультом. А в чем было дело? Дело в том, что он помыкался, помыкался, не нашел работу, mm -hmm. опять вернулся. И оправдывает это очень простым, как мы все оправдываем себя, делая не то, что нам положено делать. То есть, у нас всегда есть оправдание. То есть мы э, должны платить моргич, мы должны платить БИЛы наши, э, у нас там то, у нас там все. И вот такие сложились обстоятельства. Он ему говорит, ну, теперь вы понимаете, дальше уже некогда, вы понимаете, что дальше уже, что может произойти дальше. То есть, вы теперь уже хозяин своей, так сказать, жизни. Он клят, клялся, обожился, тот его каким-то образом опять поправил, так сказать, выписал. Через какое-то время пришло известие, он умер. Он опять вернулся на работу и опять был э, ночным сторожем. А мораль той басни, да, как говорится, э, прежде чем лечиться, мы поступаем как? Мы приходим к нашим докторам, мы говорим, у нас болит то-то, то-то. И вот совершенно верно, как вы сказали, доктор, который в те времена был, он знал, все о жизни своего пациента. Кто были его родители, кто его были бабушки, дедушки, чем они болели, чем она, кем он и Поэтому работали? я понял, я, я, я, я, я, я перебил, поэтому врач поступил морально неправильно. Морально Этично неправильно. неправильно. Почему? Потому что у человека доход, он действительно не может найти работу. Кто-то же должен делать эту работу. Если не он, то будет другой. Так. То другой тоже будет болеть. Это же неэтично Тогда нужно вообще запретить за... Ночную работу? ночную работу? Значит, надо... У человека есть выбор. У человека ну, есть право выбора работать. ночью. Вместо того, работа. чтобы осуждать человека, вместо того, чтобы... А не осуждать, Ему дается э -э право выбора. Вместо того, чтобы, значит, ставить перед фактом, можно было помочь. Как? Можно было помочь. Работ... Есть люди, которые работают ночью годами десятилетиями. И я работал ночью. И врачи работают ночью, многие, на ночной смене. Я помню, я работал три ночи и не спал между этим. 72 часа. Есть определенные практики, которые помогают значит, нормально адаптироваться в этих ситуациях. Я в госпитале во Флориде работал, только ночную смену. И э, просто нужно правильно адаптироваться, про, нужно уметь э, хорошо выспаться в течение дня, нужно уметь как э, сделать э, значит, э, sleep hygiene называется, это гигиена сна. Поэтому если человек правильно, если доктор понимает, если понимаешь, э, поэтому здесь говорится, если ты не кавир, кавир по-индийски это человек, который болел этим заболеванием и сам вылечился, только в, этом праве, только в этом плане он может лечить других. Если человек не был в этой ситуации и осуждает значит, как бы предвзятость такая, то я считаю это неэтично. Поэтому, мы, давай не будем осуждать людей, человек выбрал... Нет, не, мы не Ну, человек выбрал, рассказал... нужно помочь, нужно Правильно? помочь, не нужно, не нужно конфронтации совершать. Не нужно конфронтации, я Нужно помочь. историю лишь, только лишь потому, что существует очень много причин. Ну, смерть, да. смерть этого человека идет, значит, вином отчасти является врач. Не в этом дело. Значит, дело, ладно, поэтому я говорю, факторов. поэтому существует много факторов, которые определяют врач по призванию или врач по бизнесу. Поэтому а врач не должен сам себя оправдывать никогда. Хорошо, давай давай мы тогда с тобой поговорим, что ты имеешь в виду по призванию и по бизнесу. Что такое по бизнесу? По бизнесу человек, который имеет конфликт интереса. Допустим, если человек выздоровеет, и я у папы спросил, вот придумают таблетки, да? Придумают таблетки. И каждый человек будет с утра пить эту таблетку и никогда в жизни не будет болеть. Вот ну, такая панацея. Кремлевская таблетка, да, которая да? когда-то да. когда была. Что будет делать врач? Без работы останется. Естественно. То есть, ему выгодно, чтобы больной болел, да? Естественно. Так. Это врач по бизнесу. Но если врач понимает, что Ну это в Аюрвейс, так говорится, им платят за профилактику, чтобы там чем меньше люди болеют, тем это такого нет, это ну придумали, конечно, все. Это не придумали, это было в Китае, это Мао Цзунун даже, у него была специальная программа по лечению, то может быть на участке которых больные не болели. Это было совершенно официально. Ну, такого не было, было? никогда. Нигде не читал. Было. Может быть, это, ну, знаешь, люди придумывают, описывают. Uh, со временем, честно говоря, кто-то напишет, допустим, I'm, I'm in progress, кто-то напишет, I'm in very good progress. Напишет, добавит, добавит, добавит, и там уже будет совсем, совершенно другая история. It's okay. It's okay. Но на самом деле сейчас такого нет. Значит, что будет в этом случае, если люди будут получать одну и ту же таблетку и никогда не будет болезни? Врать будет не востребован, так? Исчезнет эта э, профессия. Поэтому приверженцы этой части, они, естественно, хотят, чтобы люди болели. Когда к ним приходит больной человек, значит пришли деньги. Правильно? Врач по призванию понимает, что, э, значит, его судьба, его карма лечить людей. Он понимает, что он должен отработать это, и он понимает, что дело не в деньгах, а дело в том, что сколько, сколько людей, от скольких людей он больше получает благословения. Понимаешь, вот в Узбекистане, когда ты лечишь, э, там тебя благословляют. Понимаешь? И это считается, как бы, самой большой наградой. Понимаешь, значит, ты очищаешь свою карму. Вот это благословение, которое происходит от души, это самая большая награда. Больше, чем деньги. Поэтому вот такой человек, это от Бога. То есть, он богобоязненный, и он понимает, что на этой земле его значит и он не думает о последствиях он даже он может работать так что он придумает э, вот эти вот таблетки Remedy, и естественно <laughs> э, врачи которые по бизнесу они будут значит сопротивляться всему этому но человек должен э, признать что врач это э, в конце концов, когда технологии будут э, в пике, значит, э, на вершине успеха, тогда и будут такие лекарства, они должны быть. Может, это не будет лекарство, может это будет э, напиток. Но я считаю, что это должно быть. Напиток сама раса Сома, да. Каждый брахман жаждет сома. Да, поэтому, значит, врач от души, врач от Бога – это человек, который изнутри, изнутри у него есть такой позыв. А, Но ну, есть люди, которые, знаешь, <laughs> которые, допустим, работали всю жизнь с бухгалтерами, потом в каком-то периоде, значит, решили, что они лекари, и начинают, значит, это неправильно. Всякое бывает. Всякое человек, бывает, но человек вови... должен. Я считаю, что у нас не 15 век и даже не 19. Я, я скажу больше, даже не 20 Даже не 20-й. А, ну, в 20-м я ищу. В 20-м было очень много прогресса да. в медицине. Я, я хочу сказать, что. Ну, ну смотри, а бессилие альтернативной медицины уже начинает показывать себя. Понимаешь? Бессилие альтернативной медицины. Да. Альтернативной медицины это какой медицина? А почему? А почему, знаешь? Нет, какой медицины? Что для Востока альтернативная медицина, как мы ее называем, она самая, что не на Ну, Миша, мы сидим в Чикаго. Естественно, а альтернативно. Да, да, смотри. Альтернативная. Да. Но почему? Потому что. Не, там тоже нет таких специалистов? Там? Ну, там больше. Их, тоже -то для бизнеса. Говорить, Это тоже для бизнеса. Все делается для бизнеса. И та, доступность сертификата. А, значит. Система. Облегчена. И люди просто, так сказать, кому не лень, идут туда. В общем, а, я хочу сказать, что Uh, человек должен Обучиться Во всем Чтобы стать врачом Он должен не только знать аюрведу Дючи, Тибетскую uh, медицину акупунктур, uh, Значит Труды Авицены Тоже надо знать На основе Галена uh, Значит, э, сочинение его Аристотель э, Чакра который принес э, в Среднюю Азию Бируни. Это все надо знать. Я уже не говорю о современной медицине. Нужно пройти 8 лет образования значит, э, в какой-то программе медицинской, чтобы видеть, действительно понять. Что происходит с человеком? Действительно понять истоки заболеваний, истоки иммунной системы, значит гомеостаза, как все это. Давай возьмем самый простой пример. Mm -hmm. У меня есть хороший знакомый, который тебе знаком, и я уже приводил этот пример как на радио. Он обратился к своему духовному учителю и говорит, точнее духовный учителю ему задал вопрос: скажи, вот такой Простой вопрос. Э, э, на что ты будешь больше концентрироваться? На э, своем стремлении к Богу или на бизнесе? Вот ты живешь в Чикаго, кстати, э, ты живешь в материальном мире, э, но в то же время ты духовный человек, ты поклоняешься Богу, ты совершаешь определенные обряды. Э, вот какое твое главное устремление должно быть? Он говорит, ну как то Конечно же, я буду э, устремляться к Богу, как я это и делаю. Я буду поклоняться, продолжать. То есть, мои все мысли лежат именно в этой э, плоскости. Он говорит, неправильно. Тот говорит, как неправильно? Мы же, вы же учите только этому. Он говорит, ну вот я тебе приведу пример. Э, если у тебя ты не обеспечен материально, у тебя на шее висит вот эти те самые моргичи, вот эти вот билы, которые тебе надо платить. А, и ты садишься медитировать и произносишь имена Бога. А в сам, в своих мыслях, ты там, там, в материальности. И ты думаешь, как же мне сделать этот платеж, который вот э, мне грозит, его надо сделать в течение... А денег нету. Как ты можешь тогда концентрироваться, как ты можешь медитировать с полной отдачей? А, он подумал и говорит, да, действительно, это так. То есть, вот, Айбек, у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь? Uh -huh. Это... Да, ну, я это на плоскость все-таки мы говорим о здоровье. Хочу перевести в эту вот плоскость. Если человек постоянно думает о том, как бы ему найти деньги на оплату, то, чего он там должен, будет ли он здоров? В общем, я хочу возразиться к тому, что ты, учитель сказал, ты будешь будешь концентрироваться на Боге или ты будешь концентрироваться на бизнесе. Точно такой же вопрос задал а, Арджуна Кришне. Uh -huh. Кришна, он говорит, что, объясни мне, что такое действие и что такое бездействие. Понимаешь, это более так философский, но приблизительно то же самое. Ну, да. И Кришна говорит, только самый интеллектуальный человек на Земле, самый интеллектуальный, то есть самый мудрый, может знать, что такое действие, а что такое бездействие. И действие на самом деле это бездействие, да. и порождает. бездействие действие. на действие самом порождает. деле действие, действие да. не порождает, есть, есть. порождает и это не не другое. Теперь Сари, вот мы сейчас с тобой что-то делаем, это действие, так? Да. Но на самом деле это бездействие. Относительно чего-то? Ну, в реальности. В, реальности, в предельной реальности. Райкин говорил, 22 бугая на полтора часа, они же могут заасфальтировать. Это вот они бегают, гоняют мяч, да? А так бы они полностью да, заасфальтировали. Да, не, вот не, он... Но это, не, ну это неудачно. А, это, не хочу здесь сказать, будет. что бездействие. Вот теперь, смотри человек, когда ты сливаешься с космическим сознанием, с бесконечным интеллектом действие превращается в бездействие ты понимаешь? поэтому по сути вопрос который задал гуру ученику ставится не совсем так yeah. нужно послушай нужно бездействовать и нужно действовать ты не можешь постоянно и бездействовать и не бездействовать. Поэтому делай бизнес и при этом оставаясь недотронутым до этого, это называется карма-йога. Карма-йога. Ты делаешь свою карму, но при этом ты просто наблюдаешь, как ты делаешь. Но если ты решил отдаться, уйти от карма-йоги, тогда это называется. Гиана йога То есть... Айбек, ты меня, конечно, извини, но мы договорились в начале нашей программы mm. о, о том, что мы будем говорить попроще. Сейчас мы mm. начинаем mm. говорить, во-первых, терминами, которые не всем, естественно, понятны. А, когда ты говоришь, я сейчас буду углубляться и говорить о том, что Раджуна сказал Кришне, это была Бхагавадгита, это было Наполе да, Курукшета, Дело не в этом. Просто Дело это том, интересные факты. Это интересные факты, но да. давай попроще. Я задал простой вопрос. Uh -huh. а, то есть я привел пример, когда учитель спросил ученика именно для того, чтобы спросить то же самое тебя, а, но в плоскости здоровья. То есть, будет ли человек, можно ли сделать вывод о том, что человек больной, или вот он заболел, потому что он материально не обеспечен? Конечно. Так, можно. На лице видно. На, может быть и видно на лице. Но человек пришел uh -huh. к доктору, нашему доктору, современному, современному лопатическому доктору, современный э центр медицины. И доктор посмотрел и сделал вывод: да, дорогой мой, у тебя проблемы, причем серьезные проблемы. Тебя надо лечить. Он у него не спросил, кто его родители, чем они болели, почему он, кем он работает. Опять же, то есть это опять из той же оперы. То есть тот человек, который в конечном итоге умер, который пришел к доктору, дело не в том, что он не выполнил, скажем, или нарушил закон времени, как ему сказал доктор. А в том, что он пытался найти деньги э, на пропитание, на проживание, на кормление семьи и так далее. То есть получается тогда, что он бы не заболел, если бы деньги были. Правильно? То есть получается тогда, опять же, логическую цепочку выстраиваю, получается тогда, что человек, вот все вот эти высшие материи, которые мы тут все, так сказать, занимаемся, они сто лет никому не нужны, потому что сегодня конкретно человеку надо зарабатывать деньги где бы он ни находился, ну, может быть, в большей степени, скажем, там на территории нашей, потому что у нас там, скажем, там, действительно есть моргичи и так далее, и так далее, что, в общем-то, все равно не отменяет абсолютно ничего. Все равно их надо, так сказать, зарабатывать, и это не имеет значения, на какой территории на самом деле мы находимся. А, так а как таким образом человеку который, э, не, если бы он мог, он был уже давным-давно заработал и пошел там сидеть в медитации, удалился там в пещеру и так далее, и так далее. А он, как ему помочь, допустим, доктору, потому что ты сказал, доктор должен быть его учителем везде во всем, во всех отраслях. Вот как ему помочь? Вот как бы ты мог помочь этому человеку, ты же доктор, правильно? Или ты можешь помочь как-то еще по-другому? обеспечить этого человека, вот прямо про такой простой вопрос, материально. Доктор обязан, обязан. помочь. Но ты не, не прав в том случае, когда ты говоришь, что когда к современному врачу приходит человек, врач всегда спрашивает, чем он занимается. Врач спрашивает его социальные. Э Всегда. Ну, с этим можно поспорить. Я был у врачей тоже. Редко, правда, но был. Никто мне не спрашивал, чем я занимаюсь, извините. Нет, ну я пишу в графе, конечно, чем я занимаюсь там. Но это чисто формально. По идее, нужно спрашивать, и это дает определенное. Ну, неважно, неважно. Да. Хорошо. Тот ему сказал, он спросил, сказал. Хорошо. Попался доктор. Насчет того, как помочь своим больным. Действительно, врач. Вот смо, я смотрю на тебя, да, например, я могу сказать, допустим, к чему ты предрасположен. Значит, В каком как, плане? Какой, допустим, э, какой то интроверт, экстраверт, да. меланхолик, флегматик, сангвиник. Ты хагерик. меланхолик я. Нет, ты не меланхолик. Дальше. Значит, врач сразу определяет. И врач может понять, допустим, человек работает ли по по его способностям да, или он делает что-то неправильное. Если он делает что-то неправильное, если он будет болеть. Значит, врач должен определить, насколько, какой его потенциал. Допустим, исходя из этого, да, врач должен дать правильное направление. Каждый человек уникален э, по своей природе. Каждый человек имеет что-то, что он может э, внести в общество и приукрасить и дать ему колорит. Каждый человек. Есть люди, они прирожденные плотно, они делают так, что просто да. ну, сказочные вещи. Есть люди значит, превосходные комики, рассмешивать Толпы и дать при этом хорошую тему. Это, это, это большой плюс. Поэтому врач должен определить, значит, чем заниматься этим человеком, правильно, направленному пути, исходя из э, его строения ушей, строения его глаз, строения его носа, все это вокруг ума, ум yeah. образует все пять чувств. Среди из этого врач определяет, окей, okay. а чем ты занимаешься? Допустим, если человек, который, понимаешь, склонен к написанию значит, articles там, или статей больше значит э, журналистики и вдруг он делает э, канализации то естественно он будет болеть понимаешь? поэтому в Америке очень много так потому что люди с, с высшим образованием они занимаются чертишь что естественно они болеют и умирают быстрее чем те которые Работает по призванию Значит, это первое То, что врач должен сделать Второе, врач должен знать Практически все Тяжело, конечно, но нужно Нужно идти со временем Никогда нельзя отставать от времени Допустим, время Технологии врач должен всегда Интересоваться, он должен всегда изучать Если, допустим, он уже Up-to-date если он э, ногу со временем то он все равно должен постоянно э, оттачивать свой разум постоянно он должен учить языки он должен играть в шахматы он должен э, изучать э, новые софтверы. это обязан исходя из этого он должен понимать э, значит чем занимаются его пациенты и это вот этот интерес, он должен внутри гореть как постоянно постоянного врача. Поэтому э, судьба каждого пациента для врача не безразлична. Он должен знать, кто его папа, кто его мать, кто дедушка, прадедушка. Он должен знать, кто его дети, где они учатся, чем они занимаются. Понимаешь? Для врача это необходимо, потому что врач должен постоянно понимать, что раз человека определенное заболевание в соответствии с его значит э, географическим социальным положением значит, э, его семейным положением он как то это должен значит э, формировать в определенный файл и складывать в своем архиве и это будет как бы подспорьем в последующих диагностиках такого же типа людей Поэтому можно помочь, можно помочь. Может, люди могут. Сейчас огромный потенциал, потенциал в интернете. Сейчас. Можно зарабатывать, не выходя из дома, тысячи долларов в неделю. Это э, жизнь становится все легче и легче для людей, которые, значит, э, имеют идеи, понимаешь? Если у тебя есть идеи, если ты э, создаешь уникальную идею у тебя есть большие возможности. Ну, полагаю так, что вот мы сейчас подошли к тому моменту, э, который, наверное, будет интересовать очень многих людей, как конкретно можно зарабатывать, что впоследствии... А облегчит состояние, физическое состояние того человека, mm -hmm. который имеет какие-то проблемы. Mm -hmm. Ну, тут, в общем-то, очень просто. Если человек о чем-то думает, если он концентрируется на чем-то, особенно если это негативно, во-первых, негативные эмоции разрушают человека, во-вторых, любые думы, тяжелые, тяжкие думы, они блокируют поток энергии, который в теле, и, соответственным образом энергетическое, скажем, там, потенциал человека уже будет не тот, который ему нужен, от, в конечном итоге отразится на здоровье. Я на вспомнил, физическом. А зараз я сказал, у меня учитель, э, он лекарь, такой. Значит, э, была семья. И э, значит, глава семьи, он попал в депрессию, сильнейшую депрессию из-за бизнеса. Там вышли какие-то законы, какие-то лицензии таксизы и что-то такое, наверное, все, и, в общем, он занимался таким бизнесом, у него, э, значит, э, была большая потеря, и от э, а депрессии, да? не хотели антидепрессанты ему давать и все такое, потом действительно депрессивный. ничто его не интересовало, отвечал только да, нет, да, нет, «нет». он ну, не, не участвовал в спорах, не участвовал, знаешь, в таких, ну, где, принято постоянно так, собираться в чайхане там <свечес> <свечес> <свечес> uh -huh. э и этот, совместная еда всегда никогда не кушаешь один-два там 15-20 человек собирают всегда и там, в общем он в этих учениях не участвовал был очень депрессивный и значит, пришла к нему жена и он сказал окей я ему сделаю лечение учитель и в общем э -э жена дала ну, он попросил у нее это денег и, в общем, она ему дала деньги. И Значит, а, знаешь, как он его вылечил? Как? Значит, а, вместо того, чтобы он приходил к нам, этот человек, значит, а, мой учитель ездил к нему домой, назад. каждый день. И каждый раз он ему, э, когда они здоровались, каждый раз он ему вложил 100 долларов. И в общем, э, постепенно, постепенно человек, ну он не понимал, что, откуда эти деньги. Просто ему как-то ну, давали 100 долларов, понимаешь? Он так, он, у него даже не было, значит, такой силы, чтобы отказываться, понимаешь? в депрессии такой. Но постепенно человек вылечил. Ну, хороший учитель, хороший учитель. Обег, я думаю, нам нужно на этом завершить наш подготовительный процесс к тому конкретному, скажем, итогу к, или к следующей нашей программе, когда мы будем тебя спрашивать но раз ты вот так сказать учишь людей как бы здоровыми как и говоришь о бизнесе вот конкретно что ты мог бы скажем предложить нашим радиослушателям из того что ты сам уже прошел на своем опыте поскольку мы действительно все живем в этом мире материальном и мы все должны платить за наши какие-то и коммунальные услуги и за проживание в квартире или доме и так далее Олег, еще раз спасибо большое за твое время. Как всегда, это было во всех вариантах познавательно и интересно. Я думаю, что эта программа пошла более мобильно, чем просто вот чтение даже, даже такого серьезного трактата. Нет, дело не в этом, потому что кому-то, возможно, это надо. Но ну, тем, кому это надо, так мы тогда будем совсем в другом формате вести наши программы. А пока вот таким образом. Ну и, дорогие друзья, позвольте завершить нашу программу. Сегодня 26 июля. Если вы хотите какие-то оставить свои комментарии, свои предложения, и у вас есть какие-то вопросы, то это sungatesradio.com sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это SunGates, солнечный оборот на конце буквы S, SunGates 1.0.8, это наш скайп, 847-226-9956, это наш телефон. Всего доброго, до свидания и до новых встреч.